Прокручивать не надо, я же не говорю что... Да, крепко. Ну. Ну. Ну. Чуть-чуть туда. Вот а Сань, прикрути, я буду. Держи. Держать, да. Есть? А з тієї сторони? Та ні, а ти? Ще підождачим, так? Да? Ну, в принципі все ідеально стоїть по урону. Добре, наприклад. Сразу надо было ставить, а сразу дальше туда, не туда вообще... Не, сюда, а он. Потом... Так, а это сюда... Ну, а тут вообще нормально, все, да? Так, как мне нравится, я люблю тогда. Вот все ровненько, хорошо и красиво. я ага, бы вот туда больше дырать, вот, Стас. Туда? М -м -м. Там, М -м -м -м. Там же ж одна, в принципе. Как-то я наверх. Да, я дал все уговоры. Сейчас уговорю. Перекручиваем, давай его вот так. так То же самое, да? А, ну давай так Оп. Ну и оттуда сам замерил примерно такое же расстояние Тоже там. же, Метр сорок А, ну в принципе, а да, это, Так встал. А ну все это. плюс минус. Да, врус четкий, да, хороший. 10 на 10 уже высох. Сидеть, братик. Давай так, раздвинная система, да? Так, накрайся. Вот так, да? Да, да. А ты, наверное, накрай, нет, не, не шаленкой делаешь? Нет, нет. Вот же брус. Ага, я помню, давай, держи. Встань теперь отсюда, дай, дай мне еще руку, давай мне не круче все, а потом будешь держать. нам не сам она да давай, а вот так, давай. У -у -у. О, так оно это да? а так все я держу давай даже ты верхний сразу крути так как я делал по диагонали черный на на без уголка. Только За поддержку. Даже просто так цик-цик. Если тут... А... Подожди. Давайте по Вот пятнадцать. Вот так. Вот так. Угу. Я тут держу. Сюда. Не, а то что один голов только живи -то. Только Не вот этот. Да. Два. Таким образом мы сделали фундамент под навес, забили, грубо говоря, своеобразные типа сваи. Забили туда больше метра. Ну, уже, короче, не лезли. Сверху розочка была, пообрезали все в уровень. Сварили полностью сверху по периметру общий бандаж. И сделали вот таким образом. Поварил уголки для 100 на 100 бруса. Вот это низ. Вот этой балки, это уровень. Он, там у нас тоже уровень этот есть. Ну, то есть все просчитали. Навес сделали для бойни. Тут высота 3,10. Здесь высота, по-моему, 2,80 или 2,70. И также же он ровно-ровно идет. А тут, а где у нас получается скат, мы сделали путем пропеллера. У нас же здесь на уменьшение. Путем пропеллера тоже скат. За, на уровне с крышей чтобы был ну то есть будет нормально когда укроется также мы поделали уже все и пообромировали окошко вот таким образом для окон и внутри то же самое пообрамировали все окна уголком ну чтоб щели не было за профлист и закончили внутренний фронтон. Это тут а не хватило мне пару листов должны довести. Ждем, довезем. Довезут и прикрутим их. Внутреннюю часть закончили весь фронтон. И снаружи тоже закончили весь фронтон. Таких у меня обрезков было много. Здесь же у меня чуть меньше стена по уровню. Обрезков было много, не стал покупать. И Саня говорит: нафига покупать, давай сделаем грубо говоря, с таких кусков и сделали фронтон с куску, Вот таких вот, что этот, оставались обрезки. И с них понабирали весь фронтон. Зашили, утеплили. Ну, короче, два листа внутри докрутить, и он готов. А по этой стороне, где бойню строим, тут получается у нас и усилили сначала фронтон, сделали нагрузку самого фронтона, который держит Навес сделали нагрузку на стойки. Вот тут у нас на стойку, там на стойку. Ну, короче, везде усилили сам фронтон. Распределили нагрузки. И вот таким образом сделали сам навес. Навес выходит ширина навеса почти 4 метра. То есть для... Забива обшмалки в плохую погоду, когда там дождь, снег, метель, и забить тут о а кабанчика обшмалить, будет то что надо. Тут забетонируем, ну планирую положить плитку и сделать столик с нержавейки, чтобы э, забой шел на столику, разделывать тушу. И сделаю, планирую тоже лебедочку вверху, поднять тушу, закинуть на столик, там сантиметров 80 высотой столик сам вот такие у нас планы ну пока двигаемся двигаемся, процесс пошел, я уже не сам Александр Петрович со мной лично работает всем привет передает ну а так друзья а такие у нас планы по сараю, по навесу по бони. вот такой процесс Яшка еще у нас у Сереги который должен забрать его сломалась газель. Сделает газель, приедет, заберет. Но мне даже и хорошо. Я буду делать сейчас отъем поросят у Машки. И там на пятый день покрою его. опять Яшкой. Его потом заберут. То есть его дети еще останутся. Да, я Останутся у нас. Поэтому Маша сейчас сделаю отъем. У нее загул там на пятый, шестой день будет. И покроем Яши. И потом заберет Серега Поросят.